всем привет дорогие друзья я хочу вам сказать то что я покрасил машину и она выглядит очень круто конечно она сейчас грязная потому что идет сейчас дождь но машинка цвет поймела. короче расскажу вам немножко то почему и где и как мне ее покрасили и какие косяки сейчас вылазят расскажу вам такую предысторию короче передние крылья раньше были не в цвет они были ярче и насыщеннее чем капот и двери и все остальное они конечно же делались предыдущим хозяином до этого машина не была битая я почему начал красить машину потому что вот здесь очень начало все гнить я сейчас поставлю вам видеозапись где я отдавал машину на ремонт уже непосредственно Все это будет ставиться новое, все, все, все будет Все заеблись. Ну, Давай на Раньше вот в этих местах очень было много ржавчины. Вот здесь, когда открываешь дверь, тоже было вот здесь все ржавое было, вот эти вот места. Сейчас эти места все промовилины. Все двери внутри промовили, Я все промовили, сделал Здесь все вот так вырезалось полностью Все менялось, все красилось под один цвет Но есть, конечно, косяки По поводу обклетки вот этой стойки Мне заклеили стойку, и она вот отклеивается это, конечно, неприятно, но это можно все сделать, переклеить, ну, тысяча рублей, наверное, будет стоить. Так, здесь с этой стороны все переделалось, все вырезалось, все ставилось, новый ремкомплект, так называемый, есть. И вот эта вот дверь тоже самое делалась. Но здесь а, мне маляр плохо очень сделал, вот видите, пошла вот фигня, а это все он будет переделывать. Вот еще тут есть маленький косячок, который маляр тоже пропустил, и я ему отвезу, он все будет переделывать. Ну, это такие маленькие уже доработки будут в качестве недочетов и переделок. И у меня еще для вас очень грустная новость. После покраски, проехав две недели, стою в пробке, и в меня залетает КамАЗ. А, очень неприятная история. Представляете, только покрасил машину, две недели прокатался, и... Вот такой вот результат. Водитель КамАЗа сказал, я посмотрел, что все поехали. Ну и я поехал, а меня он не заметил. А машина была чистая, намытая, наполированная. Блин. Вот такие вот фигни он мне оставил. И тут вмятина. Хорошо, что оцинкованный багажник и ничего с ним не будет. Самое плохо, что когда ударил, вот здесь замялось. Вот здесь чуть-чуть замялось. Ну ничего страшного, это все выгинается и здесь все замело. И чуть-чуть багажник ушел, потому что вот по фарам видно, что немножко багажник ушел. Вышел вот он. И а, бампер под замену мне страховая написала. Ну они покрасят, все сделают, все будет нормально. До этого у меня не было накладок на пороге и я решил все поставить сразу Вот накладочки Влетели прям как зачетные Накладки, блин, дорогие 4000 тысячи рублей накладки стоят Офигеть. Ну, смотрится прикольно И спойлер Спойлер решил одни брать не от МПС А от спорта Он намного симпатичней смотрится. Также вывели сюда тормоз. Соответственно, все горит, все работает. Отполировали задние даже фары. Они вообще как новые. Просто... Набью. Но они сейчас грязные, конечно. Потом, э, по результатам, я решил дальше дорабатывать машину. И что же я начал делать? Я, конечно, начал ставить себе головной свет. Сюда мы засунули ходовые огни, поворотники. Теперь, когда включаешь габариты, они горят. Включаешь поворотник, они тухнут и горят. Ну, тоже прикольно смотрится, я вот покажу. Потом поставили новые LED-линзы. Светит на 10 раз лучше, чем обычный стандартный свет. Ну, и те уже линзы были выгоревшие, так что это mm -hmm нормально и в противотуманники засунул дорогие лампочки также и с этой стороны все. все сделали хорошо аккуратно ничего не троит. все моргает все светит изумительно все работает вот смотрите как выдает линза и как она выглядит очень прикольно вот такое буква Т четкая горизонтальная линия прям отлично также и здесь внизу в ну, и соответственно с этой же тоже стороны Далека смотрится вообще Просто пушка, просто пушка. Также я конечно же поставил себе музыку Как же без музыки? Я поставил Android с Wi-Fi, YouTube с Bluetooth Так как у стандартных машин этого нет Обычное там головное устройство стоит и, и все. А плюс поставил печал Герц 2000 рублей блин стоит Поменял все колонки, поставил ТТшки в штатные места ТТшки можно подключить через уселок, вообще смело и самое главное, я поставил моноблок на 1 киловатт. Ну и, конечно, самое хорошее, что я здесь сделал, это я поставил САП. САП пишет 1 киловатт, но я думаю, что пятихаточку он выдает. И, соответственно, уже сразу багажника нет. Провода, конечно, надо поменять, и что-то не очень. Еще один такой прикол. Видите, я до сих пор на зиме Потому что у меня стояли секретки И, соответственно, я потерял гайку Ну, это отменяет все, что можно было ожидать Ну, и нам пришлось ее выбивать И я выбил ее, одна гайка 1000 рублей стоила Выбивали, наверное, 2 часа Все 4 гайки мы выбили Теперь, вот думаю, секретки я больше стоять не буду Хочу эти гайки тоже поменять Из последнего, то, что я сделал Я поставил диски тормозные вентилируемые 3500 диск И тормозные колодки Техностар, по-моему, называется А диски Д на Д, что-то там не помню. Ну, очень круто тормозит. Раза в три лучше тормозить чем э, тормозили. Еще мне такой прикол произошел, то, что я отдал супруге на два дня машину, уехал на другой. И, соответственно, без крешев не произошло. Приезжаю на дачу и вижу такую картину. То, что у меня разбитое лобовое стекло. Лобовое стекло 2003 года, она... С рождения этого автомобиля машина выпустилась в 2004 году просто обидно то что заводское было лобовое и вон нафиг теперь она лопнула у меня еще была э, сдохшая Лямда зонт и горел чек по Лямде, соответственно поменял Лямду и она перестала жрать так бензин бензина она жрала где-то 14 литров на сдохшей Лямде. Сейчас где-то 10-9. Я когда заправлялся, я даже 100 не проезжал, а у меня с полного бака уходило уже за четвертинку. Еще забыл рассказать вам самое главное. Я поменял сцепление. Но произошел маленький конфуз. Все нормально, я поменял сцепление, рычаги, лямбда там. Ну, короче, все по полной программе. Выезжаю из сервиса, там включаю заднюю, нормально. Выезжаю из сервиса, первую передачу включаю. Начинаю ехать и. Первая передача. Первая, блядь, передача Сцепа цепа выживет она. А эта хуйня гуляет, блядь. Чё за пиздец? Я на первой передаче она у меня зависла и все, на. Я не могу ничего сделать. Они, сука, уже закрылись на. Как, блядь, мне ехать? На первой передаче домой, блядь. У меня как-то застревает первая передача Я не знаю как Я рычаг двигает Первая, вторая, первая, вторая, третья А у меня она на первой И все, больше ничего не происходит Я кое-как по МКАДу развернулся на первой передаче Разгонял там до 60 сцепления Нажимал и катился а при этом сцепление работает Но передачи не переключают Потом приезжаю в сервис Я конечно же сервис уже закрылся Потому что я после работы приехал за машиной Там ребята с другого сервиса подошли Чуть помогли а, Нашли в чем причина У меня слетел тросик с переключением коробки передач Под капот Видимо неправильно его засунули Или поломали как-нибудь Ну пригонял я машину а но Забрал ее уже ненормально Дедовскими способами Просто перемотал все стяжками еще сверху добавил изоленты чтобы вообще все держалось ну и до следующего дня я так проезжал на следующий день позвонила приехала они мне все конечно сделали переделали и теперь сцепление выжимается настолько легко что просто короче мне понравилось как работает сцепление но не понравился тот факт что на первой передаче просто вокруг мука да, считай, прокатился разгоняя машину там до 60 и скидывая ее на сцепление так в принципе в машине все полностью работает она готова к эксплуатации но осталось поменять зиму на лето Такие и так на ней сыплю 190 там вообще ездит дай бог еще столько проездит а, стоп-стоп, ребят, забыл вам сказать, никогда вас не просил, но теперь попрошу, подписывайтесь на канал и ставьте лайки, мне это приятно, а вам всего лишь один клик, А вот теперь всем пока.